Знаете, там в начале есть такой мужичок с краником, он такой страшный, там еще такая музыка. Как можно проходить этот уровень, не проходя его? А, смотри, как мы делаем. Мы идем вот так, вот так, и просто назад. Купа! Ха! Вообще изи! Я все знаю, я все прекрасно знаю. Кубы, хочешь кубу? А, меня спасает Майнкрафт, поэтому я в безопасности. Идем, идем, идем. Хочешь куб подарю? Бери в подарок. Держи. И вам здравствуйте. Как тебя назвать? Давай я назову тебя... Как тебя можно назвать вообще? Давай ты будешь Антоном. Но Антон меня спасет. Всегда зад Антона меня спасал. Ну, как ты это... Как то Антон? Я тебе это припомню. Антон какой-то сегодня это. не в юморе. Антон, что ты такой грустный? Да ладно, не буду я тебе про так шутить с тобой. Да я же нормально общались. Ты чего? Ну что это ты так на меня смотришь? Да нет, не поехавший я разговаривает с кубами. <с <disturb в Russian> Ах ты Антон, это твоя идея была по любому. 2. Давай, Антон, ну давай подсоби, Антон, ты же всегда мне помогал. ей Ах ты такой, Антон, я тебя те, те, те, сейчас по попе дам только так. Антон, давай не это. Ай, ай, Антон, Антон, лови. Я, конечно, хотел пройти немножко под читом, но не удалось, потому что все из-за кого, из-за кого. Увидимся там, в аду. Приятель хренов. Я ему говорю, пошли со мной. Он говорит, нет, иди сам. А как я сам пойду, если я сам дальше уровень не пройду? Фух. Щучкой. Чего? Обкурилась вообще что ли? Есть, есть, есть, давай. Поезд. Я что? Я до... До свидания. Удачного по... А тут было такое? А я и не знал. Хорошо, ай, больно в голове, ну ладно, там пусто, так что не сильно Да не надо мне, это что, реклама? Так, сейчас я за рекламу тебе это, натяну твой провод знаешь куда? USB-порт, понятно, а он туда не влазит, потому что это HDMI, понятно? И тебе будет очень не сладко, а мне будет очень приятно Если, Воу, впереди последнее испытание, ты мне фпс понизила, да? Это, конечно, очень нечестно с твоей стороны, ты так не думаешь? О, тут озвучка есть. Пора бы его выкинуть. Еще придурок, что ли? Я бы тебе ну, по голове ну, только ты. сейчас тапком кинул. -за Записка! -за того, а, да-да-да. Момо! Чего бля. Бля. Ты нормальный вообще человек? Как? Я всегда не понимал, как у человека может лежать что-то на тарелке и... и не быть съеденным. Мама, помоги, я в шкафе застрял. Опа! Здравствуйте! А вы как? Лечь в кроват, я давай! В это поверить, но это точно не сон. Здравствуйте, уважаемая красивая леди. Нет, <связывая> а -а -а. Бля, пять звезд. Этот монстр слишком умён и, <связывая> а и опасен, да, да, да. Я <связывая> таки поверил. О, -о, О, у тебя тут под шкафом жёсткий. Ай, <связывая> таки кидо... да. Что? Чего? Туда же анимации есть, круто. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по порталу. 大愛我再次